Привет меня зовут Данил, в канале «Заплата» есть. Не до конца вызотаровел, поэтому видеоролики я буду шмыгать. И сегодня я покажу программу для накрутки подписчиков лайков в Инстаграме, которая нас называется Promoflow. Заходим. Я уже, получается, зарегистрировался. На три точки нажимаем «Управлять балансом». Тут вы можете авторизировать код для пополнения баланса, купить дополнительные баллы, на которые вы можете... Набрать свою аудиторию. Также вы можете просматривать рекламу для получения этих монет. Так, баланс у нас 100. Получается, мы э, заходим, мы можем добавить еще один аккаунт. Также создать группу для аккаунта назовем так все. Эм, мы вот создали группу, фильтры аккаунтов, подписчики лайкинг, отписка, там, настраиваем, в работе отдыхает и подписываем. Я сделаю так. Как э, э, само приложение все сделает, так и э, мы получается нажмите на кнопку, э, нас провел, э, провел наша э, Получается сервис, мы можем нажать выполнить подписку лайкинга на аудиторию аккаунта, ссылка на аккаунт, на подписке там сейчас получается я возьму, вот взяли свой аккаунт в инстаграме, как взять получается ссылку ссылку поделиться в, получается поделиться в, и сохраняем ссылку, копировать ссылку, опять э, входим в это приложение, Автоклипка выполнить лайкинг на аудитории аккаунтов, вставить ссылку на аккаунт. Пороку мы сейчас сделаем. Вот, мой аккаунт, получается, ок, на подписку. Так, как он у меня он называется, просто Данил Зябов, ок. Запускаем задачу. И вот сейчас мы, получается, авторизовываемся, и наш, получается, процесс пойдет. Вот, как вы видите, свежий аккаунт, который я сейчас создал. И переходим, вот, как вы видите два выполнения из 705 моих подписок. Сейчас мы, получается, ждем, пока э, наше приложение подпишется на все 705 аккаунтов и получается с этих 705 аккаунтов нам придут э, на свежие и живые подписчики. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписываемся на канал. Пишем комментарии, зачем вам программа эта. И да, хочу предупредить, что это приложения приложение может поспособствовать удалению вашего аккаунта. Так что я вас предупредил. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.